Всем привет! Вы на моем канале. И это второй урок, в котором я расскажу, как правильно выбирать тональное средство. Для начала нам нужно определиться, какая у нас кожа. Кожа бывает жирная, комбинированная, нормальная, сухая, либо склонная к сухости. После этого нужно определить, какую степень покрытия вы хотели бы для себя. Это легкое покрытие, покрытие средней плотности и очень плотное, стойкое покрытие. Собственно, это основные моменты, на которые нужно опираться при выборе тонального средства. Косметическая индустрия развита очень широко, и на самом деле для каждого типа кожи существует большое количество тональных средств. Далее я покажу некоторые продукты, которые я часто использую в работе и которые, наверное, могла бы порекомендовать для определенного типа кожи. Первое. Я хотела бы начать с жирного типа кожи. Самые основные недостатки, как правило, это расширенные поры, это склонность к акне и очень быстро проявляющийся жирный блеск. На такой коже косметика держится очень мало, практически все сползает, и для такой кожи нужно максимально устойчивое и плотное средство для того, чтобы сделать покрытие идеальным. И, наверное, самое популярное средство для данного типа кожи – это Estee Lauder Double Wear. Это суперстойкое средство, суперпигментированное, оно очень устойчивое, не проваливается в поры, и на девушках жирной кожи действительно может держаться практически целый день. Следующее средство, которое я также люблю, это бренд Make Up For Ever, мат также дает очень стойкое матовое покрытие, кожу точно также не нужно припутривать, тональное средство будет держаться целый день и способно перекрыть довольно-таки крупные недостатки. Из более бюджетного мне очень нравится вот этот сиси-крем от Lumine, Прекрасное средство сочетает в себе уход, оно намного легче, чем предыдущие тональные средства и подойдет для жирной кожи именно на каждый день. Итак, следующее. Это комбинированный тип кожи. Самый распространенный тип. Чем она отличается от жирной кожи? А тем, что после нанесения косметики жирный блеск в Т-зоне проявляется примерно через 2-3 часа. Для такой кожи нам необходимо тональное средство со средней степенью покрытия. Итак, сейчас я покажу вам несколько тональных средств для комбинированной кожи. Первое это Герлен Линжери. Этот тон очень хорошо ложится на кожу. Он прекрасно втушевывается, он довольно пластичный. При помощи этого тона можно сделать довольно легкое и невесомое покрытие. И оно очень хорошо держится на комбинированной коже. Единственный небольшой недостаток, если у вас а, присутствуют явные шелушения, то, к сожалению, тон их может подчеркнуть. Поэтому изначально нужно хорошо подготовить кожу. Второе средство это Лисеншел, также от Герлен. Это новинка. И я попробовала его совсем недавно, и мне оно тоже очень понравилось, как работает именно с комбинированной кожей. Оно немножко легче, чем линджери, также довольно пигментированное, очень пластичное. И что мне нравится в этом тоне, оно практически не подчеркивает сухие участки. Из более бюджетных, тональное средство от бренда Manly, зачарованная кожа. Оно имеет среднюю степень покрытия, прекрасно выравнивает цвет и фактуру кожи следующий тип кожи это нормальная кожа а девушки которые обладают данным типом они как правило не пользуются тональными средствами потому что кожа выглядит очень красиво но если вы все-таки хотите сделать вечерний макияж то необходимо сделать покрытие идеальным например есть какие-то сосудистые звездочки венки которые просвечивают под глазами все это необходимо скрыть для того, чтобы макияж действительно смотрелся очень красиво и очень качественно. Для данного типа кожи я порекомендовала бы следующие средства. Одно из наиболее популярных средств это марка Shiseido. Он называется Synchro Skin Glow. У него сатиновый финиш, он прекрасно подходит для нормальной кожи. И я бы сказала, немного склонный к жирности. Если ваша кожа уже переходит в разряд комбинированный, то это средство все-таки не будет довольно стойким. Средство имеет от легкой до средней степени покрытия, не перегружает кожу и будет прекрасно смотреться на нормальной коже и даже немного склонной к сухости. Итак, следующее средство это корейский тон коллаген. Имеет э, среднюю степень покрытия, вернее, от легкой к средней. Э, прекрасно ложится на нормальную кожу, склонную к сухости. И что мне нравится в этом тональном средстве, оно не подчеркивает шелушение на коже. Итак, третий тип – это сухая кожа. Для сухой кожи нам необходимо легкое средство, которое не будет подчеркивать шелушение. Это основная задача которую мы должны выполнить. Для сухой кожи есть вот такое средство от NARS. Оно прекрасно ложится, очень мягко распределяется. Его даже удобно наносить пальцами рук, можно не использовать кисть, не использовать спонж. У него довольно легкое покрытие, но можно также варьировать от легкого к среднему. Прекрасно также подходит для возрастной кожи, для возрастных макияжей. Также хотела бы показать более бюджетные варианты для сухой кожи. Это марка PAYES, есть вот такое тональное средство лифтинг и есть Lush сатин а оба этих средства я использую для нормальной, склонной к сухости и сухой кожи. Лаш Сатин, оно более плотное, у него средняя степень покрытия, оно очень хорошо и равномерно распределяется по коже, не западает в поры, и степень пигментации у него невысокая, то есть оно подходит для кожи без явных дефектов, только лишь для того, чтобы визуально выровнять цвет лица. И второй тон – это лифтинг, он очень классно работает именно с возрастной кожей то есть возрастная кожа это можно сказать даже отдельный тип кожи когда у нас присутствуют возрастные изменения это морщинки это сеточка из морщин и как правило на такой коже любое тональное средство оно видно и девушки женщины они комплексуют по этому поводу и хотят чтобы покрытие все-таки было идеальным цвет кожи был идеальным но на ней ничего не было видно как раз вот это средство оно прекрасно справляется с этой задачей Итак, я хотела дать пару советов. Все-таки для того, чтобы выбрать подходящее тональное средство, определитесь для начала с типом кожи, определитесь со степенью покрытия, сходите в магазин и протестируйте на собственной коже как то или иное тональное средство на вас садится и как потом ведет себя в течение дня. Любой консультант вам в этом поможет, вы можете воспользоваться тестером и, собственно, протестировать тональное средство в течение дня. И тогда вы для себя сможете сделать определенные выводы, подходит оно вам или не подходит. И еще один совет, если тональное средство не ложится, вы купили, вам посоветовала подружка и вроде бы по типу кожи оно вам подходит и по степени покрытия, но что-то не то, оно не ложится, оно может быть подчеркивает шелушение, тогда поработайте над подготовкой кожи, поработайте над тем, чтобы кожу хорошо увлажнить, справиться с шелушениями, а уже потом приступать к нанесению тональной основы и вы увидите, что она может заработать совершенно по-другому. Итак, в завершении данного урока хотелось бы отметить основные пункты. Это то, чему мы здесь учились. Это какие типы кожи существуют и как правильно выбирать тональное средство. Я надеюсь, что данная информация была для вас полезной. Также у меня есть первый урок о том, как наносить тональную основу. Скорее переходите и смотрите. Также ставьте лайк этому выпуску, подписывайтесь. Всем красивых макияжей и пока-пока!